Прежде чем мы с вами приступим к внутреннему исследованию, мы с вами должны будем сделать исследование логическое, то есть исследование эмпирическое. Какая-то одна стихия доминанта. Начнем мы, конечно же, с Земли. И у Земли есть три агрегатные состояния. Потому что мы с вами знаем, что в пространстве в чистом виде ее нет. В пространстве людей, они всегда делают какой-то смеси. И вот эта смесь, она может быть земля плюс огонь, земля плюс вода, земля плюс воздух. Прежде чем мы с вами пойдем исследовать эти сочетания в самом себе, мы с вами. попробуем проанализировать их присутствие в окружающем мире. Потому что нет ничего такого в человеке, чего не было бы в природе. И нет ничего в природе такого, чего не было бы в человеке. Человек это такой сублимат. Всего-всего-всего. Соответственно, эти стихийные сочетания мы можем найти в природных аналогах, именно в природных аналогах не рукотворных, то, что природа уже создала сама. Соответственно, поняв, как это выглядит в природе, мы можем приблизительно это оценить с точки зрения эффектов, которые оно производит. Ну, например, Земля с небольшим воздействием огня на нее, небольшое. Земли много огня меньше, огня недостаточно, чтобы сжечь землю, достаточно, чтобы согреть. Где мы в природе можем найти этот эффект? То еще, пожалуйста, солнце, которое греет, греет землю, да. А чуть побольше, если огня дадим? Нет, не рукотворная пустыня. пустыня, совершенно верно, то есть высушенная земля, степь, пустыня. да. Итак, мы с вами видим, в природе это есть. Более того, мы с вами видим, в природе этого много. Либо плодородная земля, то есть земля, согретая огнем, весна, пустыня, степь. Все это есть и достаточно много. Да, не вся Земля, потому что вся наша Земля в большинстве это как раз состоит из воды. Океаны составляют большую часть объема нашего пространства, но та суша, которая есть, за исключением гор, она абсолютно относится к этой характеристике, то есть достаточно большое пространство, как минимум 50 процентов Земли будет подходить под эту категорию. Соответственно, состояние немного огня и много земли, это состояние достаточно естественное. И соответственно, люди, которые живут под этим состоянием, их будет приблизительно столько же, сколько это количество людей, сколько это проявлено и в природе. Понятно сейчас сказала? Да? Еще раз, смотри, вот есть люди земные, да? А есть планета наша, которая обогревает солнце. Мы не берем в расчет воду, потому что вода это не наша территория, наша территория суши. Так? Так. На этой суше есть земли, которые пустыни, которые просто плодородные, которые степи. Их много? Много. Если так посмотреть на географическую карту мира, ландшафтную карту, мы видим, что такого пространства где-то 50 процентов всей суши, не всей планеты, а всей суши. Оставшееся место занимают горы, горная местность у нас достаточно большая, еще оставшееся место, еще кусочек занимают непроходимые леса, там где невозможно пройти, соответственно вот 50 процентов всей суши Занимает именно такого качества земля, земля, которая обогрета солнцем в большей или меньшей степени, но пригодная для жизни, пригодная для плодородия. Значит, соответственно, и людей, которые обладают этим качеством, и будет столько же, сколько и этой суши. Потому что человек это проекция природы. Понятно, я сейчас объяснила? Да? Достаточно большое количество людей. Более того, это состояние немного тепла и много земли, самое лучшее и комфортное состояние для выживаемости. Фактически вот точка в центре круга, куда люди всегда будут стараться кучковаться. Соответственно, и пространство, каузальное пространство, которое будет занимать именно это стихийное сочетание, оно будет самым объемным и самым обширным. Люди всегда будут стремиться уйти именно туда. Состояние покоя, стабильности и умеренного, скажем так, плодородия. Да? Теперь давайте посмотрим на другое сочетание. На второе. Земля плюс вода. Причем, опять же, земли много, воды немного. Это где мы в природе можем найти аналогии? Болоте воды а много, не а? немного воды, Туман. то есть это оплодотворенная земля, где тут земля в тумане, в тумане, вода, которая входит в землю, оплодотворенная земля, пахотная земля, плодородная земля, да, совершенно верно, это то, что Готово родить, оно готово родить. И это тоже некое определенное состояние. И люди, которые предпочитают это пространство, это, как правило, люди молодые, устремленные в будущее, находящиеся в детородном возрасте и с, детор и с нормальными детородными функциями. Соответственно, противовес им земля плюс воздух, Показывает иное качество, в аналогии в мире, в природе, где мы можем это найти? Земли много, воздуха немного, правильно, это горы. Совершенно верно, это горы, это высушенная земля, структура готовая, сформированная, неизменная, это, понятно, старость. Это взрослое состояние сознания, когда детородной функции уже нет. Но есть память, есть умение этой памяти управлять, есть опыт, знание мира и проявленные константы. И при этом, при всем Земля всегда в доминанте, потому что именно Земля говорит, человек может жить на суше. Все остальное, это не пространство человека, человек не живет в воздухе, человек не живет в воде, это не его территория, территория человека на суше. Три категории суши дается человеку для жизни, и соответственно три категории видов пространств предоставляется человеку стихийно для средней, средней класса, да, для средней массы, для людей рожающих и для людей уже не рожающих, коих приблизительно одинаково, стариков и молодежи приблизительно по статистике. Интересуйтесь в нормальном обществе и в нормальной экологической среде приблизительно одинаково, как задумано по природе. И, соответственно, стариков, да, те, которые уже однозначно точно не могут ничего делать в этой жизни, а могут только лишь сохранять память. Высохшие грибы такие. А какой возраст примерно? Средний, от 25 и далее пока не высушит тебя полностью волос. Пока не превратишься в того самого гриба. Итак, смотрите, вот это вот, вот это рассуждение, которое мы сейчас с вами сделали, они показывают нам две вещи. Первое, не ищите в человеке того, чего нет в природе. И в человеческом обществе не ищите того, чего нет в природе. Природа ⁇ абсолютнейшее зеркало того, что есть в человеке, а зеркало ⁇ соответственно, а зеркало ⁇ то есть человек. Соответственно, вбирает в себя все компоненты, которые есть в природе, в большей или меньшей степени. Только так и никак иначе. Никогда не будет здесь жить человек, носитель того, чего нет в природе априори, Не придумано, не предусмотрено, не запланировано никакими физическими и не физическими законами. Значит, соответственно, чтобы разобраться в стихийном сочетании себя и человеческого мира, найди аналог в природе, проанализируй его так, как мы это делаем сейчас, и ты поймешь, какое общество тебе нужно и где тебе его искать для достижения своей цели. Понятно? Что мы с вами и будем делать на других, нет, на других занятиях по этому факультету, по этому курсу. Соответственно, когда мы с вами сейчас будем входить в состояние Земля плюс, мы будем как раз входить именно эти состояния, которые вызваны этими самыми стихиями, ощущая себя средним, детородным, стариком, соответственно, и понимая, какие эффекты мы можем получать в том, другом и в третьем состоянии. И запишем их, соответственно, себе в таблицу через, разлагая их уже на три компоненты чувства и ощущения, ассоциации личные, да, то есть это те, которые приходят в голову, на что это похоже, ассоциация отвечает на вопрос, и воспоминания, если ты когда-то уже был в подобном состоянии. И все соответственно три состояния могут дать тебе вывод, как я могу это использовать. Ответив на этот вопрос, вы конечно же посмотрите в свою первую таблицу и найдете это стихийное сочетание в своей первой таблице, увидев, что это дало вам при вчерашнем исследовании, да? на что это похоже, на удачу или на деньги или, да? и так далее. Вот, например, Лена с ярко проявленной компоненты. деньги приходят только тогда, когда воздух и земля проявлены очень сильно, и я могу тебе сказать, что ты будешь очень богатая в старости. Просто вот я тебе пророчу, ты будешь в старости ужасно невероятно богатой человек. когда добьешься вот этого состояния более или менее стабильного. Какой возраст старости? Я сказала только что, когда нет плодородной функции и когда ты высушенный, высушенная воздухом земля, то есть стабильная и неизменяемая. Ну, во-первых, это когда, когда заканчивается репродуктивная функция, то есть когда заканчиваются регулы да, однозначные, когда уже тело идет на увидание, когда уже ничего не надо менять в своей жизни, все стабильно. Поэтому тело вес не отдает, все стабильно. Все стабильно, тело вес не отдает. Для богатства, правильно, хорошего, хорошего человека должны быть как хорошо. Ладно, все правильно, все правильно. Логика вам ясна? И вот так мы будем исследовать каждую стихию. Сначала... В теории эмпирически, а потом медитативно, через глубокое погружение. Три разные состояния. Разные состояния. При всем при том, что Земля доминантна, состояния эти три разные. Но Земля как фон, как общая, как основа. Да? Лишь только добавляются немножечко разные ингредиенты. Чуть-чуть разные ингредиенты, изменяя само состояние. И тем не менее... Именно эти три состояния могут давать совершенно три разных эффекта, а как следствие три разных результата. Какие же результаты можно получить в этом состоянии? А на этот вопрос вам ответит ваша первая таблица. Посмотрите, есть ли там где-нибудь однозначно проявленные состояния. Земля-огонь, Земля-вода, Земля-воздух. Да. А если у Земля с водой нигде не сочетается, значит, это, это состояние да, тебе, для тебя не дает тебе тех эффектов, те семь эффектов, которые мы прописали вчера. Возможно, оно будет давать что-то другое, те эффекты, которые еще мы не прописали. То есть здесь не социальные, самые приятные сейчас. Я бы хорошо, рекомендую. хорошо. Вот выводы. Заполнение последней строки таблицы вы сделаете самостоятельно и дома после того, как продумать. То, что мы записали вчера, сочетание стихий, мы не акцентировали внимание чего больше, чего меньше. Мы просто отслеживали. Есть присутствие этих стихий. Все. Но может быть же обратное сочетание, например, не земля, а огонь, а огонь земля, которая будет давать совсем другие эффекты. И тем не менее... Чувства, ассоциации, воспоминания, все тройственная вот эта вот характеристика дает состояние. Состояние готовности совершить какой-то поступок. Состояние готовности сделать то, что в другом состоянии сделать невозможно. Согласны со мной? Понятно, что разница при доминантной земле будет незначительной, но тем не менее. Это разные направления мысли, разные формы взаимодействия с окружающей средой, различные модели поведения. В этом состоянии, в одном состоянии что-то хочется, чего не хочется в другом. Одно состояние приятное, как мы можем их назвать, а другие, может быть, дискомфортные или вообще никакие. И каждое из этих состояний будет настаивать на том, что вы его как-то будете реализовывать. Состояния. Человеку даются состояния для того, чтобы он из этих состояний исходил. Именно эти состояния и будут предполагать, что вы будете сближаться с людьми, которые испытывают преимущественно такие же состояния, похожие. Потому что люди притягиваются друг к другу по подобию находятся друг с другом по дополнению, удерживаются долго, а притягиваются по подобию. И это будет ваше домашнее задание. Проанализировать состояние, проявленное по каждому стихийному сочетанию, и заполнить последнюю строку, исходя из представленных состояний, а также из того опыта, который прописан в таблице номер один. Это понятно? и понять, какие социальные эффекты мы можем получать, исходя из этих проявленных состояний. Непонятно? Уже понятно? Уже все понятно? Я удар себе в спину получила на сочетании, нашла, где у меня застой, я сейчас сижу, разгибаю. Что такое? Да на каком? Земля и водичка, и сразу в кости место, там, где у меня приборчик. Да, мы с вами говорим, это состояние плодородия, это состояние произведения в этот мир чего-то нового. Одна связана с будущим. Значит, то, что ты делаешь, то, что ты рожаешь, ты делаешь не для себя, а для будущего. Как молодые мамы, которые никогда не рожают ребенка для себя. Это формулировка скорее присуща более взрослым женщинам. Они не задумываются для чего, так сложилось, они принимают обстоятельства такими, какие они есть. Взрослая женщина, она уже к вопросу не подходит, она уже если рожает ребенка, она делает это для себя, то есть не для будущего. Для настоящего момента как минимум, как минимум земля-огонь, как минимум в этом состоянии, но не земля-вода, потому что земля-вода это не для себя. И вот это состояние не для себя, оно для чего? Вот ответите на этот вопрос. Здесь вам тоже потребуется некая, некий анализ. Анализ понимания. Когда мы с вами будем заходить при полевых испытаниях в каждое из этих пространств, вы должны будете сформировать в себе готовность там что-то получить. И, соответственно, эта готовность либо подтвердит себя, ваши теоретические измышления ваши эмпирические доводы или не подтвердит, или она покажет вам нечто другое, значит, вы в эмпирике ошиблись. Но я полагаю, вы не ошибетесь, потому что у вас уже две картины. Собственное состояние, которое в вашем опыте вызывает память, что вы в этом состоянии на что-то способны или на что-то не способны. А также опыт первой таблицы, которая говорит, вот такие стихийные сочетания обычно случаются, когда у меня власть. Соединив это понимание, это знание с состоянием, можно сделать абсолютно точный вывод, а что есть для тебя власть? Или такое состояние у меня обычно деньги. Соединив состояние, мы можем увидеть, а что есть для меня деньги? Готовность рискнуть или наоборот замереть в глубоком пардоне перед окружающим пространством. Сделать в этот мир чего-то новое, не задумываясь о или напротив, подумать сначала о себе, а потом уже о мире. Я понятно объясняю? То есть проанализируйте. Мы сегодня успеем с вами сделать только Землю и Огонь. Для вас для анализа немного работы. Но вы это непременно сделаете. Поверьте, если вы сейчас начнете свои мозги напрягать вот на такой вот анализ, в дальнейшем вам пригодится это не только в этой работе, а и вообще в жизни, сопоставлять не сопоставлять. Вы сейчас сопоставляете различные, Вещи, которые в своей, в своей голове раньше не сопоставляли. А почему не сопоставляли? Потому что у вас не было связующего элемента. Как сопоставлять? Через что можно сопоставить несопоставимое? Я вам этот элемент даю стихии. Они вам все показывают. Они третий элемент, который показывает все. И закон говорит, что если есть совпадение по одному эффекту, и если есть совпадение по другому эффекту, то, скорее всего, эти эффекты как-то связаны. В данном случае состояние с результатом. А в чем состояние, это всего лишь отражение. Такова ваша реакция на стихийные условия, в которых вы оказались. Ваше тело просто впечатлилось этими, этим пространством, этим потоком сил, в которой вы оказались, вот так вот среагировало и в этой реакции стало способным на какой-то поступок. Или напротив, перестало быть способным на какой-то поступок. Непонятно. Понятно. Вы так с такой тоской на меня смотрите. Даже, есть, что, что да. если получаешь вот в эту область, получается удар, ну как да, ну, когда считываешь по человеку, тогда да. просто произносишь ему фразу, а, для чего вы что-то делаете для себя или для будущего. Попробуй. Я сегодня в это попала. Да? Я писала Уже? программу, и тут у меня начинает болеть спина. И да. Я пошла отдела поезд. Что это такое? А Потом, ты? когда я решила, сколько я на этом. Заработаю. Заработаю. Угу. Сразу все прошло. Я да. сижу, вот. Должен конкретный результат. Конкретный, то да. Да. То да. Для, для то чего? То для себя считала, или для будущего? Да. Да. Я хочу осчастливить весь собственный мир или собственный кошелек не немножко напармливать? Когда я стала думать о клиентах, у угу. меня Вся сразу мгновенно спина с тобой болит. Когда угу. я стала думать про себя, что я сделаю. А ты yeah. все время забываешь, что ребенок не должен думать ни о ком-то, кроме себя. Сначала yeah. о себе, а потом уже о всех остальных. Yeah. Конечно. Yeah. Вот видишь, как все складывается? Yeah. Все yeah. складывается. Yeah. А вечером ты получаешь ответ. Ну что поделать? Такова твоя метода обучения. Сначала по копчику, а потом yeah. <laughs> обоснование.